Всем Доброго времени суток! Сегодняшний мой ролик на весьма острую тему. Настолько острую, что я почему-то даже уверен, что YouTube из-за этой острой тематики опять срежет мне монетизацию. А поговорим мы сегодня о ситуации в США. В Штатах не так давно происходило настоящее безумие, бунты против жестокости полиции, погромы, поджоги. На моей памяти давно такого не было в этой счастливой и богатой стране. Сарказм. Вся каша заварилась из-за белого полицейского, который задушил чернокожего при аресте. Эта жестокость вызвала справедливую волну негодования и последовавшие за ней демонстрации. А затем уже все вылилось в бунты, погромы и мародерство. По своему составу США это этнически и расово крайне разнородная страна. Где работай, сука? Так сложилось исторически, и это повлекло за собой определенные последствия. Surprise, даже если погромы имели под собой благую мотивацию борьбы за равноправие, против жестокости и унижения людей небелой расы, насилие, которым они сопровождались, стало неподконтрольным и вылилось против невинных людей. Многие пострадали в стычках, либо понесли материальный ущерб. В очередной раз мы можем убедиться, что ненависть не прекращается ненавистью. Я ни в коем случае не оправдываю действия белого полицейского, но если бы полицейский был афроамериканцем, а жертва белым, вызвало бы это такой резонанс. Если бы вдруг были организованы такие погромы, не назвали бы их расистскими. Я все это к тому, что всякая жизнь имеет значение, не только жизнь афроамериканца. Забавно то, что если бы я говорил эти слова, будучи американским ютубером, то меня закидали бы гневными комментариями и обвинили в расизме. Это забавно и немного страшно. Но США это США. В нашей стране многие воспринимают эту проблему совершенно по-другому, включая загнивающий Запад, СЖВ, куколдизм. Вот белые там совсем угнетены СЖВшным государством, они извиняются перед чернокожими, целуют им ноги и многие и т.п. Но постойте, во-первых, белые солидарные с протестующими извиняются по собственной воле, а государство выступает как раз-таки против протестов. Во-вторых, чтобы вот так извиниться и признать свою неправоту, нужно иметь определенное мужество. Это показатель именно внутренней силы, а отнюдь не куколдизма. Несомненно, дабы набрать дополнительные политические очки перед предстоящим голосованием за поправки в Конституции, ситуация в США воспользовался путинский режим. Пропагандистская машина запела о том, как в США все плохо и почему нужно голосовать за поправки, чтобы у нас не было так же. Чего только стоит агитационный ролик про усыновление однополой семьей. Сам по себе ролик тупой и стереотипный, но тем не менее необразованная и ксенофобная часть населения страны с удовольствием его схавает. И это печально. Потому что большинство не понимает, какие внутренности действительно пытаются нам пропихнуть под красивыми обертками о защите семейных ценностей, патриотизма и русского языка. Забавно, но этот путинский пропагандистский гомофобный ролик вызвал в интернете совершенно обратную реакцию. Справедливое негодование против ксенофобии, закрепляемой на уровне основных законов российского государства, и, например, против упоминания бога в Конституции, что в очередной раз доказывает, что мы от светского государства катимся прямиком в мракобесие. В среде зумеров уже не модно быть леволибералом. Там не быть как все, это уже значит быть консервахой и мамкиным альтрайтом. А некоторые блогеры, переобуваясь на ходу, также поддерживают этот движ, стараясь угодить своей юной аудитории. На самом деле ясно, на каких чувствах это все вырастает. Нам ведь так охота, чтобы Запад был хоть в чем-то хуже нас. Безусловно, на Западе есть проблемы, но для начала, может быть, со своими разберемся? Дорогие подписчики, пишите свое мнение о сложившейся ситуации в комментарии. Также не забудьте поставить лайк под этот видос, чтобы продвинуть его в топ. И обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Всем удачи, всем пока!